Мир забирает самых любимых, как секта Оставив нам города и проспекты Тобою движет то, что тебя не топит Это тупая боль, словно допинг Безлюдная тихая ночь Расставит все на места Мы беспокойный и скомканный слон Мне незабыдовых людей нет И пусть я сам закрыт на замок Я жил по-разному, но кем и мы стали Люди цепляются за деньги и кайф Дружбу ломает самый чистый Наркотик, запомни, брат, он тебя испортит Точно Судьбы ломают женщины, которых ты хочешь Закрой глаза и попробуй Ради Бога все не испортить Посмотри мне в глаза неба Я люблю лишь твои плечи Я хочу обнимать себя первым Первым всегда легче Рассказать о своем миру Мне так нужно мое время остаться. Я жду, когда проснусь, меня разбудят все мои Я вас так ждал, где же вы были столь Заметит твой грустный взгляд При невзомых слов очень глупых людей Они слепы ровно целую жизнь Но перед тем, как уйти Они хватают губами, как рыба вон так тавелой зимы Я открыл эту книгу первым Я искал в ней бесконечность Бог внутри меня Но мой Бог это не лечь Посмотри мне в глаза неба я люблю лишь твои плечи Я хочу обнимать тебя первым Первым всегда легче Рассказать о своем миру Мне так нужно мое время Побери бери адами звелось Остаться Посмотри мне в глаза неба Я люблю лишь твои плечи Я хочу обнимать тебя первым Первым всегда легче